Красота кожи требует энергии. Мы создали инновацию Global Oxygen с максимальной концентрацией кислородного комплекса. Он действует на кожу, как зарядное устройство для севшей батарейки. Комплексного «Новофтему-2» повышает количество кислорода в коже и обеспечивает его доставку в глубокие слои. Витамин С и глутатион очищают внутриклеточные пространство и усиливают эффективность превращения кислорода в энергию. В результате клетки создают больше энергии для самообновления. Ваша кожа работает на все стопы. Global Oxygen – бесконечный источник энергии.